Так, хочу пояснить. Перед снятием головки соблюдайте меры, назовем их так, некоторой безопасности. Все места протыкивайте тряпками, чтобы никакие болтики туда не провалились в случае опасности. Здесь, в развале, ну, в общем, где считаете нужным. Значит, снимать все навесное, я не буду, как снимается, потому что тут многие вещи интуитивно понятны. Я просто вам сейчас обозначу. А тяжелые моменты буду снимать. Значит, снимаются все вот эти шланги топливные, чтобы они не мешали. От ТНВД можно сня... открутить здесь, можно снять вот этот хомут, без разницы. Точно так же и тут можно открутить здесь, можно снять вот этот хомут кому как удобнее, в зависимости две головки снимается или одна. Расщелкивается вот этот зажимчик, вытаскивается клапан, снимаются все фишки, которые видите на этой стороне, снимается вот этот датчик, все отводится в сторону. Далее откручиваются топливные трубки, либо отводится в сторону, либо опять же снимается, снимается топливная рампа, обратка форсунки. Форсунки обязательно маркируем, чтобы потом не перепутать, где какой цилиндр. Чтобы не обмануться. Вот. Снимается патрубка. Вот этот тут. Вот этот зажимчик я уже где-то раньше показывал, как отвертку сюда суете и подтягиваете его кверху. Вот таким образом. Ну Одной рукой мне неудобно. Хотя... Еще и левой. Хотя даже получилось. Вот. Два вот этих патрубка. Верхний снимается полностью. Нижний откручивается и отводится в сторону. Либо полностью снимается кому как угодно. Откручивается воздушный коллектор. Точнее приемная труба или как ее обозвать. Вот. Далее откручивается турбины этот шланг с хомутами откручивается все вот эти кабеля отводятся в сторону подвязываются загибаются и так далее раскручивается от турбины этот патрубок снимается так про вот этот забыл сказать два болтика торкс т 30 тут и находится второй вон там, немножко неудобный. Далее снимается коллектор с вихревыми заслонками, вот этот. У меня тут один болт ремонт, вообще тут стоит шестигранник на 6 миллиметров. Раз, два, три, четыре. 8 болтов, они иногда бывают в убитом состоянии, лучше их поменять. Цена одного где-то рублей 60, если не изменяет память. Защитный кожух кабелей отводится в сторону. Так, вот промежуточный этап. Пораскидали, поснимали, провода шланги подвязали, форсунки вытащили. каких-либо проблем, как я показывал в прошлом видео. Свечи накала. Вот они. Тоже смотрите в прошлом видео, как они вытаскиваются. Сейчас осталось снять пускной коллектор. Заднюю крышку, где находятся цепи распредвала. Это черненьким. И плюс вот эти вот болтики. Их тут несметное количество. Вот их снять для того, чтобы был доступ к звездочке для, стоп, для того, чтобы застопорить распредвал верхней мертвой точки. Вот, поснимали шланги воздушные. На очереди труба. Под ней еще будет коллектор выпускной. Тоже сладкая штука для съема. Вот, пользуясь возможностью, напоминаю, вот находится болтик для прокачки воздушной пробки при заливе антифриза. Доступ к нему свободный, просто сейчас его более-менее видно. Для всех интересующихся. Вот общий план. Пользуйтесь паузой, если что. Ведь коленвал в верхнюю мертвую точку нужна вот такая спецприблуда соответственно вороток для прокрутки и вставляем в шкив коленвала вот, вот этой стороной Так, отменяю, сейчас перехвачусь, неправильно взялся вот. вставили вот она там торчит и накидываем вороток все, вот. коленвал крутим в ту сторону вот туда таким образом сейчас я пока крутить не буду потому что мне рано так далее выставляется верхняя мертвая точка также в распредвалах для того чтобы распредвалах выставить у меня тут правда разобрано но можно ничего не разбирать, когда они требуют разбора. Вот показываю. Вот крышечка пластиковая. Два торксика. Снимается эта крышечка. На паузу. Для того, чтобы снять крышку, открутили два болтика. И через отверточку, аккуратненько, без фанатизма, Вытаскиваем эту крышку. На ней есть уплотнительное колечко. Скажу сразу, при обратной сборке его обязательно промажьте маслом. Вот оно. Иначе очень тяжело будет его втулить обратно. Пауза. Вот, теперь мы видим звездочку. Вон та прорезь внизу. Сейчас попробую показать. через зеркало увидите, вы не увидите, я сам особо не вижу, вот вот сюда вставляется сверло, сверло должно зафиксироваться капитально, оно влазит, влазит очень тяжело, то есть это надо укладывать вместе с поворотом коленвала, в общем покажу конечный результат как оно должно быть Стоп. Давай. Вот, примерно с таким усилием крутится коленвал. Прокручиваем, совмещаем по меткам. Так, вот выкрутили коленвал в верхнюю мертвую точку. Для будущего я нарисовал себе белые отметину для лучшего ориентира. Сейчас показываю в каком положении должен быть распредвал. вот видите вот это вот дырочка вот видите там появилась дырочка то есть туда должно вставляться сверло сейчас я так сейчас перехватился вот я ставил сверло Вот видите, сверло должно войти туда плотно, полностью. Примерно сантиметра на два. Вот, поэтому, если покупаете сверло 8-миллиметровое, берите по возможности покороче. Иначе длина потом будет мешать при собранном варианте. Вот, примерно получается, что вот, вот это сверло должно быть так скажем, вертикально на вот этот болт. Это он для ориентира какого быстрого легкого. Теперь у нас должен внизу коленвал застопориться второй, вторым ограничителем. Вот, вот этим. Сейчас полезем вниз, покажу, где находится отверстие внизу. отцы коленвала вот у нас радиатор правое переднее колесо редуктор идем по редуктору находится вот на ней капелька масла висит. она откручивается шестигранником на 8 крутить и показывать я не смогу извините рук чертовски не хватает сразу скажу что тут нужны обрезанные короткие шестигранник на на 8 ну, а мерить и по длине обрезать Потому что это чертовски неприятное дело Вот что-то в виде такой вариации вот. Наставляете на него ключик на 8 И очень-очень проблемно его сорвать Потом он, правда, идет хорошо Так, продолжение Как я снимал здесь Снимать одновременно, работать Это вообще практически не практически вообще невозможно Даже в чайме четыре руки вот. значит снял я крышку вот. два торкса находится так и вот тут 8 а вот, по моему болтов на шестигранники вот. дам инструкцию распечатанную пользуйтесь паузой там будет видно вот. потом потом я спустил масло с как я его назвать гидронатяжителя цепи. цепи заблокировал сверлышком диаметром 3,3 мм открутил этот натяжитель вытащил, после чего открутил звездочку и снял звездочку инструкцию дам потом вот видите, ей богу ничего не видно цепь вот подвесил вот гидронатяжитель вот сверлышко вставляется в дырку и соответственно вот, вот таким макаром он фиксируется пока масло вот этот поршень не утопите масло не выгоните невозможно его сжать мне пришлось снизу снизу давить вот сюда отверткой вот куда я снимаю давить вот сюда отверткой вот так снизу несколько раз раз 50 чтобы выдавить масло чтобы можно было уже как-то одной рукой сверху отсюда прижать его и вставить натяжитель на левой голове таких проблем нет на левой голове вообще все одной брови замечательно делается справа немножко по натяжителю проблематично Про метки. Скажи, цепочку с за звездочкой ну для пожарного да сделал метку не то что для пожарного вообще берите маркер иметьте все что считаете нужным пометил зуб на звездочки и цепи чтобы потом просто меньше самому облегчить работу меньше подбирать Прибирать. дырки превращать на, на звездочки хотя это не критично все продолжение следует а. значит теперь откручиваем крышку вот крышку открутили на турбину снимается вот здесь болтик торкс и вот этот болтик торкс торкс т30 Откручивается, расслабляется вот этот хомут. Вот. Таким образом. И пытаемся ее снимать. Вот так. Вот. Так, сейчас будем вытаскивать. Вопрос, в какую сторону и как. На паузу. В общем, с ней я на быструю руку не разобрался, куда ее вытащить, то ли вниз, то ли вверх. В эту сторону она не идет, возможно, ее вытаскивать через ту сторону. Но она мне не мешает, потому что я сейчас буду откручивать впускной коллектор, вот эти. Потом саму головку буду поднимать и вместе с ней, грубо говоря, вытащу. так вот открутили клапанную крышку сняли там все элементарно вот эти 8 болтов вот. сняли видим распредвалы когда-то у меня был залит залито одно масло не буду говорить какое, чтобы не было пересудов сейчас я залил другое масло и вот оно отмывает старое масло паршивое старое масло Почему я знаю, что оно отмывает? Потому что я разбирал головку другую и знаю, в каком состоянии оно было до, после другого масла. Ну ладно, не суть. В распредвалаж имеем специальные прорези. Не прорези, а углубления, чтобы можно было битой выкручивать болты, которые притягивают ГБЦ к двигателю. 8 штук этих болтов. У нас все подготовлено. Коллектор у нас откручен выпускной, который вот он находится. Эту часть мы будем с головкой снимать, а выпускную трубу мы открутили. Опять же, дам инструкцию в распечатанном, так сказать, виде, потому что было нереально снимать одновременно и показывать. И биту. Вот такую можно чуть покороче. Так, название сейчас не скажу, скажу потом позже. И в обратной последовательности от затяжки начинаем по полу оборотика отпускать, чтобы головку, грубо говоря, не повело. Так, потихонечку сразу. Этот я отпустил, поэтому перехожу к следующему. Так, где он родной? Вот он. Так. Вот так. Вот так. Ну, грубо говоря, отпущу четверть оборота. Типа уже придется толкать, что не есть хорошо. Можете брать трубу побольше, но меня устраивает мое положение вещей. Вот. Так, какой следующий у нас? Вот этот или тот? Начинали как? Отсюда? Ну, после четырех, да. Одни отсюда? Ага, сначала так, так, так, ну. Так. так. Первый, ну и так далее. И все болты. Остаем. Последний. Ну и проверяем. Все мы открутили или не все. Не помню. Ладно, пробуем дергать. Ой, упала. Вот и пошло остатки воды и прочие мишуры. Так, не ребята, мешаем. потом скажу, в чем дело было, потому что снимать одному немножко неудобно. Стоп. Поехали. Ну, как всегда, не бывает без косяков, забыл вот эту трубку открутить, которая идет на головку. Так, подымаем, подымаем, подымаем, подымаем. Ой, засвети туда, что там видишь? Головка отдельно пройдет.